Друзья, нашествие уток продолжается. Давайте с руки покормим. Ну, давай. Цыпа, цыпа, сыпа, цыпа. Цыпа, цыпа. Вот. И все. Наша миссия выполнена. Накормить уток на Новый год. 1 января. 2022 года друзья ну-ка давай на, на на на на цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа цыпа Оп. так друзья